Сказка про непослушную ночную фею. В маленьком городке, в котором живут маленькие девочки и мальчики, как ты, жили ночные феи. Когда наступала ночь, они просыпались и вылетали из своих маленьких домиков, которые строили под крышами высоких домов. Ночные феи жили скрытно, чтобы их никто не замечал, потому что они были очень скромными. Ночные феи днем всегда спали. Это был их образ жизни. Но однажды одной непослушной ночной феи захотелось увидеть, что происходит днем. И она, прилетев домой, не стала спать, а просто решила немного подождать, когда другие ночные феи уснут, и она тихо сбежит на улицу и узнает, что происходит днем. Прошло время. Самая последняя Фея уснула. Тогда наша Фея вылетела на улицу, и от ослепившего ее солнышка она упала вниз на тротуар. Утром еще никого из людей не было на улице, даже старого дворника, который очень рано вставал и подметал дорожки и тротуары от пыли и мусора. Но зато по городу всегда бегали бездомные кошки и собаки. Вот и в это утро одна бездомная собака решила погонять бездомного кота. Они бежали как раз по тому тротуару, на который упала ночная фея. Кот бежал впереди, и как только он заметил, что на тротуаре лежит что-то маленькое и похожее на мышку, он тут же сообразил схватить добычу. Кот схватил зубами фею и повредил ей крылышко. «Ай!» – крикнула ночная фея. «Как больно!» Кот пробежал до конца тротуара и запрыгнул на забор. Собака осталась снизу и от недовольства гавкала. Ночная фея стала понемножку привыкать к солнечному свету. Она с трудом рассмотрела силуэт кота. И как поняла, что ее хочет съесть кот, кольнула его в щеку своим острым ногтем. Кот выплюнул ночную фею на другую сторону забора. Собака прыгнула на забор, и кот с ревом ринулся бежать по забору дальше. Собака бежала за ним. Ночная фея упала в парк, и при падении сломала второе свое крылышко. Она недолго пролежала на земле. Встала и пошла вперед. Она плакала, потому что не могла лететь. Она осталась совсем одна этим днем. Никого нельзя было позвать на помощь. Другие ночные феи спали. Солнечный свет был очень ярким для ночной феи. Она с трудом различала растения. В этом парке жила белка. Дети ее приучили играть с куклами когда делились Белкой орешками из своих карманов. Эта Белка посчитала нашу ночную фею за маленькую куколку и схватила ночную фею и спрятала у себя в гнезде. А сама продолжала бегать по парку в ожидании вкусных орешков, которые ей постоянно приносили горожане. В гнезде у Белки было темно. Ночная фея стала хорошо видеть, она вытерлась лизинки с глаз, встала и подошла к маленькому зеркальцу, которое когда-то дала белочке маленькая девочка. Оба крылышка были сломаны, одно прокушено, а другое надломлено. «Не надо было выходить из дома, надо было спать!» Ночная фея уснула в глубоком гнезде у белки, ночью Ночная фея проснулась, она услышала, как по парку летели ее сестренки, ночные феи. «Я здесь, помогите мне!» – крикнула наша ночная фея. Другие ночные феи услышали голос нашей ночной феи и забрали ее из гнезда. Дома они ее перебинтовали, разгладили одно крыло. Через некоторое время непослушная ночная фея смогла летать. Но так в одном крылышке и осталась дырочка от зуба голодного кота. Так что не гуляйте тогда, когда нельзя. Ведь это не просто так. Пока.